Чего только сделаешь для своих друзей? ха ха Чего только сделаешь для своих друзей? Чего только сделаешь для своих друзей! Только <связь> Чего только сделаешь для своих друзей? Чего только сделаешь для своих друзей? But never more And there'll be a few questions <laughs> What's wrong with this one? <Стит> Ха -ха! Чего только сделаешь для своих друзей? И зюр, я